Как бы, да, разумно ограничить количество посещаемости. Может быть, и, как бы, и qr кады какую-то эффективность дают, но э, не закрыты те моменты, которые действительно стоило бы предусмотреть для снижения вот этой вот заражаемости людей. Действительно, Андрей Викторович, эта тема общая у нас, системная проблема, невозможности э, решить какие-то вот эти вопросы, они действительно сложные, но за последнее время очень серьезно упала квалификация чиновников, серьезно упал просто человеческий потенциал людей, которые призваны за наши с вами деньги решать эти проблемы и, и решать их эффективно, поэтому они... Э, Осуществляют какую-то видимость просто деятельности, когда человек, у которого нет QR-кода, он не привитый Ему плевать на окружающих, но он идет в торговый центр, его там разворачивают. Он точно так же благополучно идет в магазин, чтобы купить продукты, куда его должны пустить. Он идет в аптеку, чтобы купить какое-то лекарство. И там он выступает садится на маршрут, да, ну, чтобы поехать садится, в больницу. Да, в маршрутку. Если... И он едет в больницу. Он идет в любое другое учреждение, в котором QR-код не требуется, а их намного больше. И поэтому, да, действительно, с одной стороны, это уменьшит. Объективно, если один человек больной один раз не контактирует со здоровым человеком, значит, здоровый не заразится. Но если брать в масштабах всей страны и брать в масштабах вот этих факторов, один фактор – это фитнес Центры, торговые центры, и в ответ на них 15 факторов в виде транспорта, в виде uh -huh. судов, в виде поликлиник-больниц, в виде магазинов продуктовых и аптек, а еще сюда относятся зоомагазины. Потому что у нас много любителей животных, но при этом они к животным относятся лучше, чем к людям. Исходя вот из такой законодательной неразберихи, в изданных нормативных актах, в данных разъяснениях и потом в пробелах применения, какие бы все-таки рекомендации можно дать людям, столкнувшись с рядом обстоятельств, которые их ущемляют их права? Ну, общая главная такая рекомендация – не шарахаться в крайности, и искать золотую середину между двумя крайностями. Одна крайность – это, как мы уже говорили, попытка какими-то противоправными, даже преступными действиями решить проблему. Это и покупка QR-кодов, и дача взяток какая-то, и угрозы. И, может быть, даже если человеку не понравилось, что его не пустили в торговый центр, он звонит и говорит, что торговый центр заминирован. Вот это одна крайность, которой стоит избегать. А другая крайность – это покорно склонить голову и, ну да, мои права нарушаются, но я буду дальше терпеть. Когда мне запретят еще воздухом дышать, я тоже дальше буду терпеть. Но чтобы этих крайностей избегать, нужно найти золотую середину, отстаивать свои права законными способами. И несмотря на наличие каких-то отрицательных примеров в судебной практике, можно добиться положительного результата, если на проблему смотреть системно, если подходить с комплексной точки зрения к решению этой проблемы. Допустим, найти правильные способы защиты права, все-таки будет это административное судопроизводство или гражданский процесс, или э, обжалование каких-то действий бездействий конкретных органов или работодателя в трудовую инспекцию или э, в Роспотребнадзор или одновременное обращение в разные юрисдикционные органы э, правильный способ здесь подскажет, конечно, квалифицированный юрист потому что я и сам всегда придерживался такой точки зрения и с коллегами, и с помощниками что проблему любую надо решать системно и только такой подход принесет результат. Вот, допустим, примеры из практики, когда разъяснение Минтруда, которое было явно не в пользу работников и вызвало возмущение в юридическом сообществе, а суд в конкретном деле просто его не применил. Это касается насколько я помню, продление отпуска в связи с нахождением на больничном, в связи с заболеванием во время отпуска. И ведь суд может, конечно, и по своей инициативе применить или не применить какую-то норму, какое-то разъяснение, но в большинстве случаев суд это делает в связи с выступлением в судебном процессе представителя заинтересованного лица. И поэтому Юрист, выбирающий правильную тактику, правильную стратегию, не зацикливаясь на чем-то одном, а видя проблему в ее каком-то совокупности, юрист может добиться успеха. И именно на это мы нацеливаемся в своей работе. Изучая практику и положительную, и отрицательную, мы стремимся формировать практику свою, которая будет эффективной. Ну, в общем, простым языком говоря, нужно обращаться к юристу, который к грамотному юристу, который сможет отстоять права человека в условиях тех, которые созданы на сегодняшний момент.